Какая вообще стратегия и есть ли какой-то на данном этапе современный подход для лечения этих пациентов? К ней мелоцентарным вот, опухолям кожи относятся три варианта. Это базально клеточная рак кожи, это плоскоклеточная рак кожи, это карцинома Меркеля. И мы видим вот на слайде, что бывают такие клинические ситуации, когда опухоль имеет достаточно большое распространение, и тогда в этой ситуации... <коспорядок> Какие-то локальные методы лечения, будь то хирургическое воздействие, будь то лучевая терапия, они неприемлемы. Остается единственной лечебной опцией для них системная лекарственная терапия. И начнем мы с базально-клеточного рака кожи базально клеточная рак кожи – это самая частая немилостарная опухоль. 80% приходится на ее составную часть. В большинстве случаев она связана с активацией сигнального пути соник хедгехок Это так называемый таргетируемый путь оказался. Это клетки базально-клеточного рака, которые характеризуются низким злокачественным потенциалом. Отсюда исходит ну, достаточно индолентное течение, медленный рост, медленно прогрессирующие заболевания. Хотя возможно, и клинические случаи, когда заболевание протекает более агрессивно, с непрерывно рецидивирующим течением и с развитием метастатического процесса. Ну, вот на основании исследования Эреванс первой линии, стандартной линии терапии этих пациентов стал препарат Висмодегип. Это таргетный препарат, он дозируется по 150 мг в сутки ежедневно до развития прогрессирования заболевания. И что он дает? Объективный ответ при метастатическом базально-клеточном раке 45%, а при развитии местораспространенного процесса 60%. Мы видим частоту ответа. Но при этом медиана выживаемости без прогрессирования она не такая высокая и не составляет даже 10 месяцев. Вот так вот клинически может выглядеть эта картинка. Пациент, который принимал участие в этом исследовании на Базване, мы видим достаточно массивное проявление опухолевого процесса через 8 недель. Частичный регресс и на 20 неделе полный регресс заболевания. И по данным этого исследования, примерно 33 месяца составляет медиана общей выживаемости больных. Но здесь возникает закономерный вопрос, когда возникает прогрессирование, что же делать дальше. Ведь второй линии таргетной терапии не существует. Но по данным предклинических исследований было показано, что сами клетки базально-клеточного рака, так и опухоли-инфильтрирующие лимфоциты, они обладают достаточно высокой экспрессией ПДЛ. И какое же место имеет иммунотерапия при лечении этих пациентов? Вот первый препарат, который был зарегистрирован FDA по этим показаниям, это был цемиплемаб. 132 пациента, это пациенты с рецидивирующим, метастатическим или же местно распространенным базальноклеточным раком, которые прогрессировали после висмодогиба. Эти пациенты, которые в большинстве случаев, они все имеют удовлетворительное общее состояние. И посмотрите, из 132 это 84 пациента, которые имели метастатический процесс. Лечение было семиплемабом в плоской дозе, все пациенты получали дозирование по 350 мг внутривенно-капельно каждые три недели. Лечение проводится до прогрессирования, до развития токсичности или до завершения исследования. В рамках этого исследования предполагалось 93 недели терапии, то есть это примерно 20 месяцев. Если мы посмотрим на характеристику пациентов, то это пациенты старшей возрастной группы, 69 лет, 67% — это мужчины, и несмотря на массивность поражения, большинство из них имело вполне удовлетворительное состояние. И что же было показано? Было показано, что... Частота объективного ответа составила 31%. 6% — это были полные ответы. Медиана длительности терапии составила 42 недели, то есть от 2 до 93 недель. Если мы посмотрим на кривые выживаемости, то обратите внимание, что медиана выживаемости без прогрессирования составила 19,3 месяца. Напомню, что на первой терапии таргетным препаратом она составила всего 9,5 месяцев. А что касается медианы выживаемости без прогрессирования, то тут вообще колоссальные данные. И на сегодняшний день, по крайней мере, еще не говорится о достижении медианы э, общей выживаемости. одногодичной общей выживаемость более 92%. процентов. На основании этого Семиплемаб был зарегистрирован FDA в качестве второй линии терапии в 2021 году для пациентов базально-клеточным раком кожи. Следующий по типу – это плоскоклеточный рак кожи. Что мы знаем о плоскоклеточном раке на сегодня? Это вторая по частоте не немеланцитарная опухоль кожи. Ее частота составляет примерно 15-35 случаев на 100 тысяч населения. Основным фактором риска для развития плоскоклеточного рака кожи является избыточная инсоляция. Даже если пациенту я получил в детском, в юношеском возрасте, эта шлейфа может отразиться в будущем, в более старшей возрастной группе, с развитием данного заболевания. Поэтому наиболее частой локализацией является открытые участки кожи головы, шеи, тыльной поверхности рук, тыльной поверхности кистей. Сам по себе плоскоклеточный рак, он... Редко метастазируют, редко дают регионарные метастазы, это не больше, чем 3,7%, а отдалённое метастазирование вообще меньше, чем 0,5%. Но для плоскоклеточного рака кожи есть один нюанс. Надо четко интерпретировать морфологические данные, потому что если есть фактор риска, а самым неблагоприятным фактором является наличие переневральной инвазии, то тут риск метастазирования регионарного увеличивается в 10 раз до 35%, а риск развития отдаленных метастазов увеличивается в 40 раз до 15%. И это уже, конечно, неблагоприятное течение, и летальные исходы составляют до 70% процентов. Что мы вообще знаем, что мы имеем для лечения плоскоклеточного рака кожи? На самом деле это очень достаточно такая серьезная проблема, потому что даже несмотря на то, что это визуально легко определимая опухоль, эти пациенты в основном обращаются не по профилю. То есть зачастую этим пациентам назначаются какие-то топические мази, и они очень поздно доходят до специалистов, которые занимаются противоопухолей лекарственной терапией. Но придя уже к химиотерапии, что назначает химиотерапевт? Это либо цитостатическая терапия с применением препаратов платина, антрациклинов, токсанов, торпиримидинов, либо анти направленная терапия. Откуда это все взялось? Если вообще открыть инструкцию к любому из этих препаратов, вы ни в одном не увидите показания плоскоклеточной рак кожи. Это все пришло из лечения плоскоклеточного рака головы и шеи и вот так вот зацепилось за, по аналогии с лечением той патологии. Конечно, назначается либо монохимиотерапия, либо полихимиотерапия. Полихимиотерапия она более такая эффективная, скажем, с точки зрения улучшения показателей выживаемости, но комбинированные режимы химиотерапии, они, конечно, увеличивают токсичность. И в основном лечение носит сугубо паллиативный характер. Если мы посмотрим на данные зарубежных авторов, к сожалению, это очень небольшие выборки пациентов, 7, 14, 28, то на самом-то деле комбинированная химиотерапия весьма-весьма эффективна, 67, 78, 85 процентов. Аналогичные данные и в отношении ингибиторов и GFR, Здесь, хотя уже выборки пациентов побольше, и 36 и 60, частота объективного ответа может достигать 55%, но, к сожалению, каких-то таких грандиозных улучшений показателей без прогрессивной и общей выживаемости мы не видим. И закономерно, получив прогрессирование на первой линии терапии, по аналогии той же самой аналогии с плоскоклеточным раком головы и шеи, встает вопрос о возможности назначить иммунотерапию. Кто является кандидатом в этой ситуации? Это пациенты с местно распространенным процессом, это, естественно, пациенты с метастатическим процессом, те, у которых было более двух операций, те пациенты, которые не являются кандидатами для операции в связи с наличием крупного дефекта и, по сути дела, просто невозможность Косметически закрыть этот дефект. Или в том случае, если хирург не уверен, что он выполнит операцию R0 и получит негативный то есть отрицательный край резекции. Ну и, конечно же, те пациенты, которые не являются кандидатами для лучевой терапии, потому что степень распространения большая, большой объем лучевой терапии требует расширения полей, а это будет достаточно токсично. И вот одно из, один из первых препаратов, который был зарегистрирован в ДИА по показаниям плоскоклеточного рака кожи, явился тот же самый Симиплемаб. Было два исследования. Первое исследование первой фазы НСТ-212, второе исследование НСТ-498, это второй фазы. Вот в, первом, э, в исследовании первой фазы принимали пациенты различными солидными опухолями без стандартной терапии. И самая главная целью этого исследования было подбор дозы 1-3-10 мг на килограмм. И вот пока шел подбор дозы, у одного пациента плоскоклеточным раком кожи был получен полный регресс. В итоге в этом исследовании две когорты больных, седьмая и восьмая, это больные, которые страдали плоскоклеточным раком кожи, метастатически или местно распространённые, суммарно 26 пациентов, которые получили подобранную терапевтическую дозу 3 мг на килограмм. И среди этих двух пациентов у двух больных был зарегистрирован полный ответ на фоне терапии. И вот Именно этот показатель явился основанием для старта второй фазы исследования, в котором было уже три когорта пациентов, Первая группа — это метастатический плоскоклеточный рак, вторая – местно распространенный плоскоклеточный рак, и третья группа — это тоже метастатический плоскоклеточный рак. Отличие было в режиме дозирования. Первые две группы получали 3 мг на килограмм, а третья группа — это плоская доза 350 мг один раз в три недели в течение 54 недель. Если мы посмотрим на характеристики пациентов, и первые, которые были в первой и во второй фазе, ничего нового здесь нет. Как и для всех э, неимеланцитарных, Опухолей. Это пациенты старшей возрастной группы, 70, 75, 80 лет. Доминируют также мужчины, это характерный признак. Несмотря на иногда массивность поражения, большинство пациентов имеет вполне удовлетворительное состояние, КОК 0 и 1. И в этом исследовании были пациенты, которые, получили, которые не получали вообще терапию, а также были пациенты, которые получили даже больше двух линий терапии. И что же было показано? Было показано, что частота объективного ответа по исследованию первой фазы составила 50%, а по второй фазе 47%. Причем обратите внимание, что здесь даже были полные регрессы 7%, это частота полного регресса во второй фазе. Контроль над заболеванием составил 61-65%. И не только обращать на себя внимание высокая эффективность семиплемаба, но и достаточно высокая длительность ответа, первоначальные данные, которые были доложены, это 12-месячная выживаемость без прогрессирования, она состояла 53%. В прошлом году были уже э, представлены обновленные данные. И обратите внимание, при медиане наблюдения за пациентами уже э, приближены к 40 месяцам. Э, прошу прощения, А назад как вернуть? Да, все. При медиане наблюдения, уже приближенной к 40 месяцам, медиана выживаемости без прогрессирования, она колеблется где-то в районе двух лет. А медиана общей выживаемости, обратите внимание, 40 месяцев наблюдения, медиана общей выживаемости пока даже не достигнута. Ну вот это как раз клинические примеры пациентов. Первые верхние два слайда, это пациент, который участвовал в первой фазе, как раз у которого был зарегистрирован полный регресс. И нижние два слайда, это пациент который принимал участие во второй фазе, и мы видим, что через 8 недель терапии практически полный регресс зарегистрирован. И, конечно же, это безусловно, это большое достижение, это прорыв в лекарственной терапии больных плоскоклеточным раком кожи, и на основании этого еще в 2018 году FDA одобрили семиплемаб для терапии больных плоскоклеточным раком кожи. Что есть еще у нас? А еще у нас есть запас наш любимый пембролизумаб. Его эффективность тоже была оценена у больных метастатическим или местно распространенным плоскоклеточным раком кожи. 105 пациентов, причем 86% больных, они ранее получали системную лекарственную терапию. Стандартный режим дозирования 200 мг каждые 3 недели и обычный режим терапии в течение двух лет, либо до прогрессирования, либо до неприемлемой токсичности, в зависимости от того, что наступает пала раньше. И главной целью это была оценка частоты объективного ответа по критериям ресиста 1.1. И что мы видим? Среди 105 больных при медиане наблюдения практически один год частота объективного ответа составила 34,3%. 4 было полных регресса, 32 частичных регресса, и контроль над заболеванием составил больше 50%. Если мы посмотрим на показатели выживаемости, то медиана выживаемости без прогрессирования почти 7 месяцев, а медиана общей выживаемости она в настоящее время пока не достигнута и не представлена. 12-месячная общая выживаемость составляет процента Напомню, что это больные, которые уже интенсивно предлечены и получали ранее системную лекарственную терапию. Ну, вот так вот могут выглядеть снимки. Через 8 недель терапии частичный регресс опухолевых проявления а к 35 неделе полный регресс. Но На нижнем слайдах вообще практически не понять, какая зона у пациентки поражена. Это подчелюстная зона, и через полтора месяца лечения мы видим выраженный регресс, к 37 неделе полный регресс. И, конечно же, это существенный прорыв лекарственной терапии. Что касается карциномы из клеток Меркеля, что нам надо знать об этой опухоли? Это очень редкая первичная опухоль, фактически орфанное заболевание. Опухоль имеет эпителиальную и нейроэндокринную дифференцировку и чаще всего развитие ассоциировано с полиомовирусом. Заболевание характеризуется неуклонным ростом, и это заболевание обладает крайне-крайне агрессивным течением, и даже в сравнении с меланомой смертность от карциномы Меркеля в три раза выше. Для распространенных форм, для Минированных, местно распространенных медиана выживаемости без прогрессирования, она очень короткая: 2-3 месяца. Медиана общей выживаемости на фоне стандартной терапии. Она вообще не превышает полгода. И, конечно же, это все диктует необходимость поиска абсолютно новых препаратов, в том числе иммуноонкологических, онкологических, которые могли бы изменить стратегию терапии. Вообще какая стратегия терапии? Это легко диагностируемая опухоль, визуально определяемая, поэтому 90% пациентов на момент диагностики имеют локализованный процесс. И эти больные подвергаются локальному воздействию. Хирургия или лучевая. Но в 50 случаев развивается отдалён Метастазы. В случае метастатического процесса происходит перевод пациента на химиотерапию. Здесь используются режимы, которые мы применяем для лечения мелкоклеточной опухоли. В большинстве случаев они очень эффективны, но при этом к сожалению продолжительность эффекта незначительна. и через 3 месяца возникает прогрессирование заболеваний. Если мы посмотрим на эффективность режимов химиотерапии, то видим, что в первой линии частота объективного ответа может достигать 55%. При этом медиана без прогрессивной выживаемости всего 3 месяца, чуть больше 3 месяцев. А во второй линии частота ответа вообще 8%, ну, максимум 20% с медианой выживаемости без прогрессирования 2-3 месяца. И это только в том случае, если пациент ответил на терапию. И мы видим, что начав системную лекарственную терапию с применением химиотерапевтических препаратов, через, 50, через 3 месяца 50% прогрессирует, а через год прогрессирует практически 90% больных. И первый препарат, который был оценен, эффективность которого при карциноме Меркли, это был авилумаб, антипидиэля-1 препарат, хорошо всем известный. Небольшая когорта, 88 пациентов с диссеминированным процессом, с наличием чем метастатического процесса. Несмотря на диссиминированный процесс, все больные были в относительно удовлетворительном состоянии без каких-то признаков костно или или почтопеченочной недостаточности. Стандартный режим дозирования 10 мг на килограмм, лечение до прогрессирования, заваливания или до развития токсичности. Этого оценка частоты объективного ответа по критериям Resist 1.1 это главной целью было. Если мы посмотрим на характеристику пациента, то здесь ничего нового не увидим и это больные старшей возрастной группы, это преимущественно мужчины. 100%, больных имели... 100 больных имели метастатический процесс, причем 53% это больные с висцеральными метастазами. PDL-позитивными оказались 66% и вирус-позитивными оказались 52%. И что мы видим? Эффективность э -э, авилмаба при карциноме Меркеля составляет 32%. Что касается переносимости, то каких-то новых точек осложнений не было выявлено. В основном это осложнения первой и второй степени и носили такой неспецифический характер в виде слабости, перфузионных реакций. Осложнения третьей степени были только по одному случаю в виде повышения креатинина и циталитического синдрома. Ну, а со стороны иммунопосредованных нежелательных явлений это в основном осложнения со стороны щитовидной железы, сахарный диабет и пульмониты, то первой и второй степени. Кроме авилумаба, у нас есть еще в нашем арсенале пембролизумаб. Здесь, к сожалению, очень небольшая когорта больных, всего 26 пациентов, которые получали в, дозиру, в режиме дозирования 2 мг на килограмм лечение в, в течение двух лет либо до прогрессирования. И основная цель – это частота объективного ответа. Отдельно оценивались пациенты вирус позитивный и вирус негативный, но в целом, если мы характеризуем, то здесь все типичные характеристики старше возрастная группа, мужчин доминировали, и удовлетворительное состояние. Что мы видим? Что в целом частота объективного ответа пембрализумаба составляет 56%, при этом вирус отрицательный и вирус позитивный, то абсолютно никакой разницы в частоте объективного ответа нет. И если мы посмотрим на длительность ответа, то, конечно, при применении химиотерапии исторический контроль 3 месяца и практически половина пациентов прогрессирует, а на пембролизумабе эффективность сохраняется в течение года, Года, и порой до, хватало даже одной-двух инфузий пембролизумаба, чтобы запустить такой стойкий и длительный ответ. Вот если мы посмотрим на графики выживаемости без прогрессирования, то мы видим, что к концу года кривая на фоне химиотерапии она уходит фактически в ноль. Все пациенты прогрессируют. А на фоне пембролизумаба к концу года медиана только-только достигает своей медианы. Эффект не зависит от того, ПДЛ-позитивный или ПДЛ-отрицательный эффект будет в любом случае. И, конечно же, пембролизумап и авилумаб, они изменили, в корне изменили стратегию лечения этих пациентов. Что у нас есть в российских рекомендациях? К сожалению, на сегодняшний день, из всего, что я рассказала, зарегистрирован официально только авилумаб для лечения карцинома Меркеля. Все остальные препараты – о них известно, они, я надеюсь, что в течение ближайшего времени они войдут в наши клинические рекомендации, но на самом деле по решению врачебной комиссии вы спокойно можете назначать эти препараты. Спасибо за внимание.